varem. See on 4 lenddatestsõ aegne. Siis kui üle oli veel еще pois mm -hmm. Ja vatis sja väkke. see on siis kuusis ka taastane Ja siis mõdugi tulevad väga tõsisised autoportreetsest, et need on kõik vangillagriääiksset puudtakse neid setarida siin. Et, äh, see on nel Ja on näha kaeks ole vangigri kotüüüm. там oli tal seal, ta tegi seal ja kõga lõund junud. Ja selle pärast, et ka nii väike ja. et, äh, et materjaali oli, mm -hmm. oli väga väga vähe ja siin on juba. Амбастека он юба юба рауаст амбат, с амбат велле. Тема худни мия, были очки, брилит. Ну сёнь сэлине интеллектуале худни ми. Я, я. Ага, мото ги Et siin on näha seda vabanemist ja sula aeg, eks mm -hmm. brushovis sulaega. Mm -hmm. Kui mina siin esimest korda kohtasin, siis, siis mulle tundus küll, et ma kohtasin ühtlasi iloga. Mulli selle ajaga algus kui oli Noor, siis oli emamoodi rohkem, aga, aga kui natuke vanasemaks läksin, siis ja hakkas, hakkas ülo. Байле, Sureks, sest ta käis Prantsuse üseomist allinnas, siis läks palasesse, siis oli ta juba teist moodi kui teised. Ta käis lühikeste kuulmatu ja juuksed olid peka ja enamasti oli retik. Вот мы приехали как раз на хутор Пенди. Это место, где. Жила семья Состеров. Тут был большущий хутор, был двухэтажный дом. Там всякие дальше строения были и сад очень большой и плодоносящий. Семья была довольно зажиточная, было 10 коров, 6 лошадей, а птицу вообще никто не считал. Ellu muutus väga sellest hetkest, kui tehti kolhoosid, siis praktiliselt muutus olematuks meie vanaisa ja vanaisa tööjõud, sellepärast, et vana sai nii sellest, et tema loomad võid ära, tema võeti ära nii, nii keeras ära selle ja mälestused. семью называли чертовы солстеры, потому что вся мужская часть семьи занималась искусством. Дед его занимался музыкальными инструментами создавал хары. Брат деда тоже занимался музыкой. Второй брат перевел Библию еще раз. Сельское хозяйство им было, в общем, не очень интересно. В деревне о них и говорили, что это как чертовы семьи, они никто не хочет работать. Но женщины при этом у них были всегда очень работящими. Куй юлготули, сяоли шуржинмус. Я отборам от пара мать, кенне. И ставлю моя смука. Юло никогда не был таким простым мальчиком. Он вечно придумывал что-нибудь. Например, он мог залезть под корову и прямо из-под коровы пить молоко. На одном из этих деревьев он, например, сказал, что он хочет ночью видеть Звезды И залез на дерево привязал себя значит, ремнем к дереву и всю ночь смотрел наверх с подушкой. Специально находил березы, сжег ее и потом этими углями рисовал везде, где только возможно. Малимся, все лома тупо. Все ли п ⁇ ненкуль. будут Mis need лъхнад, läbi segi. See oli Его ловили, заставляли идти работать, а он опять сбегал и опять рисовал. С детства самого он это понял, что он только может заниматься искусством это была его жизнь. Это место дало ему все вообще. он как бы все вот эти можжевельники, которые вокруг он потом изображал. вот он писал, что ему надо написать тысячу можеввельников. вот этим как раз он и занимался всю жизнь, вспоминая вот именно это место. Raistasin üle näiteksest а ja siin да. mate raoonistanud siin. need on internaadis või kohfikutes ja viimome oleme üle laua. siin on on kous siin on teises lauas on tag ja üle on si ees nurgapäja. Kuinused siis olid luhked vonid. Коштую на 1 internautis интернета. Тут у меня уртозия. Кстати, ты лазишь сюда? Юба. Я был юбат, я был юба весь. Сюда был ванито балезал. был в был сидясь, амбайд песям, это здание общежития художественного института Паллас. И по поводу него есть два мнения, две легенды. Мужская легенда говорит о том, что когда Юлуса товарищей ночью возвращался под утро от девушек, то он значит залезал по этой трубе туда в окно и потом открывал им дверь. А женская часть говорит о том, что это было женское общежитие, и Йола опять-таки по этим трубам залазил к девушкам. Какая из них точная, никто не, никогда не рассказывал. Все рассказывали свой вариант. Йола Состер закончил Тартовский художественный институт который был преобразован из высшей художественной школы Палас. Один из директоров школы Палас, классик эстонского искусства Адувебе, учился в Минхехме заводил дружбу с кандинскими и другими авангардистами. Ученик Адувебе Эльмар Киллс был учителем Состера. Вот эта линия, вот этот заряд импульс заданный кандинским. А два китца, в конечном итоге, всему эстонскому искусству. Оно представляется очень важным. Это здание художественного института ПАЛОС, в котором Юло учился с 1945 по 1949 год. Там овали Тулно Ja tuli, еще аstus vallasesse. Он no. sai немного времени olla, siin oli. уже хуксадец сегодня. И тогда мы победили эти молодые мужчины словакия это было какое-то современное Это был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 kokku hapsel ure teamas. Pvuustaid te a ajaid juttu ja siis isaütles nimodi, et mulll on veelbiktee käies ja siis üloitas, et И saadara. Ja Saksas sapad olid nii palju tugeva ja siis nad saidnimodi saadara нет, я лепти и я kokku наси, я кейки, я ютлю, я копутаю, это, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, В 199 году Юло получил мастерскую. И было очень смешно. Около каждого окна было по зеркальцу маленькому, в которое они смотрели, кто пришел к ним вниз. И в зависимости от того, хотел ты принять кого-нибудь или не хотел, ты спускался открывать или говорил, что ну, типа меня нету. Минара антенну состер. Минарайтись как. Юло. Я vale, да? ja. ja. ja. ja. ja, здесь еще ни разу в жизни не был. Для меня это тоже открытие полное. Пойдемте. И материLIJ-Net есть ульст uma estемspecy. А с его работой то объясẫn mat, где до sociологов зайдono вreibrada, со ногами? Да, с смиallом мист��. Сюда finals был бы раз ksiом, и был бы идеальный И был быцARTATING-ЛИБР, ave��� были быцемыnces. Под protestantes или просто Восстаре в высшем художественном институте был последний. Не только воссар был репрессирован. Все выпускники блестящие художники были осуждены по вымышленным обвинениям и прошли сталинский булак. Когда народ стал him to change his destination. kooli ajal это стали куче, было бы похоже веке, как правдив Starting himself получал нарухı иг. Ни كذ Neptин에서 이미 плани Whewu strongensioned, bush portrayed him into Хокцием по дредскому спорту, не мог подса р накладивать их. Ставел design А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 Ja siis и tuli что tagasi, ütles Kas, tead, Kambris on nii palju, et ja täis, igalane sumin ja sagin, ja see ei saa üldse midagi mõtagi ja keskenduda, ja, aga seal oli küll kennad. Mõtlesid oma mõtteid ja arutasid ja asjub, probleeme полета из москвы вот мы в Караганде. В здании за мной находится папка ради которой мы сюда прилетели папка заключенного юлосостера секретная папка до сих пор более 60 лет прошло уже с тех пор как отца реабилитировали 50 лет со дня смерти 30 лет почти с того момента как это государство совершенно самостоятельное, а папка до сих пор секретная но будем надеяться то нам вида тут ее. дел да тысячи то есть миллионы наверно вот это есть папка да вот Я... да личное дело соуста юла ехан населеч бывал наказание в карлаве в 50-х годах 20 -го века ну хотел бы сказать что так как дело находится под грифом в настоящее время мы ну не можем вам его показать полностью. Это есть определенные требования законодательства, вы понимаете, да? Да, я прекрасно понимаю, но в принципе... в буду рад любому, что вы мне покажете. Откроем. В принципе, я вам дам. Угу. Вот О, его фотография. Фотографии. Возьмите, пожалуйста. Да. Она со скрепки угу. Там две фотографии. Вы представляете, я не видел его никогда таким. Это очень волнительно я понимаю что он его не трогал он самого не видел или ну, видел ну, он участвовал это же дело участвовал. не одного дня ну он, да каждый день делали записи да. Да. И... здесь вот его личная его, а, его личная роспись розпись, да. его палец Вон, отпечаток его палец. видите да. тут еще вот страница там тут еще О, страница Словесный, словесный пострет, это чрезвычайно интересно. И даже не знал, что он такого высокого роста. Он, он Сколько там? 180. Ну да? вот он. Вот плечи горизонтальные, я помню, он был такой да. достаточно такой да сильный человек. А вообще вы его помните, да? Я помню, да. Он, к сожалению, ушел, когда мне было 13 лет. Глаза голубые. У него были изумительные голубые глаза, и вся Москва его помнит как... Он, голубые глаза, да? Красавица. Взор, да. Красавцы, да. Ну, а теперь я вот по э, поручению руководства, да, вот, хотел бы вам э, вручить сборник рисунков, э, которые были э, нарисованы заключенными Карлага, да. На альбоме, на этом как раз иллюстрация его. Я сразу нашел портреты заключенных которые вот ему удавалось сделать это было запрещено и вот вы видите тут вот обгорелые есть это он э, связывал их в пачке и прятал но ну, видно при, при шмоне нашли нашли да и бросили в огонь Юлоу удавалось выхватывать эти рисунки. Но один раз это увидел охранник и ногой выбил ему за передние зубы. Он сидел с элитарнейшими учеными и людьми, которые представляли просто сливки европейской науки. И Юлу, обладая удивительным цепким вниманием, хорошей памятью, он все это представал в своем крестьянском мозгу. что вот где-то в таких бараках и жили мои родители. То есть вот этот вот барак, ну здесь мы сейчас с вами видим развалины, он отапливался маленькой железной печкой-буржуйкой, отопилась а она камышом. Камышом. То есть дрова, уголь не использовали. Отапливаемость была, ну, настолько плохой, температура 7-8 градусов была. Они перемерзали этой одеждой к полу. Ночью такой холод был, что... Они с утра подняться не могли. И сколько человек было в бараке? На no, одного no, человека был один квадратный метр. Он видит абсолютно все, что там маленько паку, там где-то ринг, лагрит Сталина, лагрит Ta sai tohutu karastuse ja piiriitutsiiooniikogeuse, kus ta näeb, kuidas kõikreeddavad kõik valetavad, kõik on naib valelt topelt moraalbus en olemaatu julm ta näeb seda. See on kogemus see on üks osa tema illustks ole Ja ma arvan, et saanna vijab tema loomingulga selle teravuse. I ta ja sai naise Он нарисовал свою жену по воображению, сидя в лагере, где нельзя было общаться с женщинами. И вдруг он увидел заключенную женского лагеря. Его жена Алида просто была идеально им предугадана и нарисована абсолютно точно. Вот это, я понимаю, дом как раз, где... Возможно, я так думаю, что познакомились с папой и мамой. Это место, где проводились выставки достижения сельского хозяйства. Вот мама, мне кажется, это называла, что это дом просвещения. Ну, может быть, да. И вот тут они познакомились с папой как раз на, на выставке. Она была художницей в своем лагере и привозила достижения их лагеря сюда. И тут именно папа ее увидел и влюбился окончать. то есть сразу. Из воспоминаний Лидии Соска Я увидела человека, который смотрел на меня во все глаза. Я в ужасе оглянулась на начальство, потому что нам было запрещено общаться с мужчинами. Мое первое впечатление было не самым располагающим. Развязанные шнурки, прожженный бушлат, когда-то изящный, а теперь дырявый берет на длинных волосах. Единственное приятное впечатление его удивительной красоты голубые глаза. Потом я стала получать письма с рисунками. Всюду мои портреты, в каждой строчке мечты о соединении. Листочку. И как Лида говорила, что у нее произошел какой-то вот совершенно низший переворот. Она была, конечно, под впечатлением этого человека, этой личности. Но и он увидел ее вот свет, от нее исходил свет. Мы оба страшно волновались, как посмотрят на наш брак его родители. Но неожиданно помогло мое еврейское происхождение. Лишь бы не русское был ответ его родных. В начале 56 -го года меня досрочно освободили. Юла расконвоировали, и он снял комнату в Долинке. Наш счастливый медовый месяц проходил в весенних садах, где цвели яблони, тихо журчала вода в арыках. И казалось, что Карагадинская область с ее тяжелым климатом и бесконечными лагерями не так уж и страшно. Нельзя сказать, что я счастлив от поездки в Карганду и в этот лагерь Доленко, где мои родители провели всю свою молодость. Но это для меня оказалось чрезвычайно важным. Только побывав здесь, я понимаю, насколько ело было тяжело вернуться к свободному творчеству. Насколько его душа была всегда свободна, что это место ему не помешало ни в чем. Kui ülad tu nüüd laakris oma naisega siu maagaiks ja sest Talline aeg oli veel väga läedda. Ja ta ei saanud elamist luba vällinnas ta sedaan elamist lubaartus. Ü oleks tästi kibes tulul te, ja, kõllalt kriitiliselt meelestat rahkus eestis. Ta siit kaku mõste elu piiri kadus. Ja ta kadus kui... Это знаменитая улица Красина, дом 7. Наши окна находились вот здесь, в полуподвале. И это первая квартира, в которой Юло жил в Москве, как уже человек, который приехал в Москву и стал москвичом пропиской, который с большим трудом нам удалось получить, потому что сукомент не хотел давать уголовникам отдельную комнату. Москва, миссанткус, я, казан, сама кришту, Toetatud ja eriti veel mingid eestlased, nii nagu oli Eest, teada, aga yeah. rahva vaenlased. Mina olen aru saanud, et see on väga halvasti aluskus käis и jaama laadimas ja Turul и как siis. Ja mingi tähte seis oli nii, et külas ostär läks juurte, kui kirjasta küsima, kas ta Это было очень важно для Состера, потому что он в Москве никого не знал, а Юрий Соболев уже занимался книжной иллюстрацией. И очень быстро, действительно, Соболев нашел для него заказ. У Шоболева было стремление к аристократической форме Жизни. Они вместе пытались в кафе артистическом, что называется, иметь свой столик и приходить там по определенным дням или определенным часам и там сидеть. Ну вот такая псевдопарижская светская жизнь, которая для Соболева была формой декора, а для него, наверное, мечта и память. Только по школе студии МХАТ я узнал... Это место. Напротив нее всегда располагалось кафе артистическое, в котором Юра и Юло организовали свой штаб и проводили тут все свободное время и несвободное время. У нас сохранились сотни рисунков того, как они сидели в кафе, рисовали друг друга, каких-то других посетителей. В общем, это была такая нормальная эстонская атмосфера, сидеть в кафе, пить кофе и как бы общаться весь день. Этот портрет сделан как помнили трудно кто нарисует каждый знает, что рисовать например вот я умею рисовать мой портрет, как его рисует Солстер и подписывать его как Солстер. Nad märvatasid на kui kunstnikud, vabad mehed, hinnise maa ja mitte vaban maal, nad hakkavad uurima siis neid kunst nähtusi, millest suletud ruunad ilma jätku oma päeva, istuski ja kui ei suhelnud. Ja siin on nüüd kõik erinevad teemad, opsuelt mängida joonistus läbi. Tal on ju eriti see 50. aastat lõppi, kui ta vabaneb, siis ta teeb selle moodseku in kursuse ja. enda jaoks läbi ja Siis juures soovali polli ka, seda koos läbi kõik selle ja. Это из-за моста Все кинули сделать то, чего раньше было нельзя. К тому времени мы вот так чуть-чуть начали сбиваться в какие-то шайки, какие-то группы. Вот тихо-тихо складывалась группа такая. Юра Шоболев. Эрнст Неизвестный, Толя брошиловский и Володя Инкелевский, совсем молодые ребятки, и я. Вот однажды в дверях стала фигура большого мужчины в черном клеенчатом плаще и в черном бирате. Я пришел на вас поклятеть, сказал он. Вот так я первый раз увидел и познакомился с его. От него исходила эманация независимости, какой-то раскованности, силы. У него была очень интересная мимика. Мы все время говорили о том, понимаешь, какая стутка. И мы начинали разговорство с как с нелли холли Это значит один, два, три, четыре. Дальше начинаем рассказывать. Мы подражали это его взлетающие брови. Он принес с собой свежий ветер международного западного искусства. В квартире на Красино, где они следы устраивали Какие-то не то четверги, не то вторники. Там собралась изумительная интеллектуальная компания во главе с Аркадием Акимовичем Штенбергом, Эдуардом Штенбергом, Олегом Цилковым. Также там был Миша Гробман. Это было необыкновенное время, когда начинался второй русский ав авангард. И в нашем обществе это были замечательные поэты, замечательные люди. от общения высокого совершенно класса. А на у Лиды собирались люди и читали стихи, и говорили о искусстве. Причем люди совершенно раз... абсолютно разнообразные. Заваливался тогда рядом расположенный современник, чуть ли не в полном составе, включая там, Табакова, Ефремова, кто-то из Мухатовцев из Малого театра. Селедка и в основном водка. И вот это, с этого начинался вечер, а дальше он. Не он р... заканчивался вечером. Не продолжался вечер. Да. А дальше Юлов какой-то момент говорил, что вот сейчас я буду показывать свои работы. Начинал рассказывать, что имелось в виду. Останавливались и все слушали. Гости заходили сюда и очень часто подходили к нашему окну, которое находилось тогда в полуподвале. Не сейчас. Так вот стучали. И мама говорила ему, что надо найти с той стороны и войти в подъезд. Обалдеть. Подъезд замуровали нашу лестницу и квартиру. Теперь не спустишься. Все закрыли. Подвала теперь нет уже. Наша нашу квартиру не войдешь больше. В 1960 году Юрий Соболев становится главным художником издательства знания. Перед ним стояла очень сложная задача. Нужно было придумать оформление для огромного количества самой разной литературы. Соболев приглашает твоих друзей, будущих звезд и официального искусства. Солстер был первый, кого пригласил Соболев. Юла Сустр работала как иллюстратор для журналов «Знание силы, химия и жизнь». А это были те журналы, которые все активно читали. Они формировали совершенно иную оптику у тех людей, которые читали эти журналы, которые собирали, выписывали их, держали их в руках. Они были таким учебником новой эстетики на самом деле. И для широкой публики Соостр известен иллюстрациями к научной фантастике. Вот эти потрясающие иллюстрации к зарубежной фантастике, Азику Азимову, Рэй Брэдбер и многим другим авторам действительно сделаны вот в этой сериалистической эстетике. В издательском деле... Не было тех критериев, которые существовали в изобразительном искусстве. То есть они не боялись формализма. Мы иллюстрировали, я и Солстер, переводные книги. И мне говорили, что это у вас люди такие страшные. Я говорю, так это же империалистический мир. А, ну да, ну да, конечно. Что представлял из себя милый сюрреалист Ило Шоостер на фоне э, творческих обстоятельств города в то время он рисовал маленькие картинки в журналах, где давали работу, книжки, на которые Ило мог жить. А свободное от тщательного зарабатывания денег в издательстве он писал свои картинки и складывал их в уголочек. у них же не было выставок, и Юло это переживал. Потому что для него нормальное кровообращение художника, он сделал работу, он ее повесил, он ее выставил. Но этого ничего не происходило, поэтому к как бы, кровообращению был положен какой-то предел, вот, да, какие-то заторы. Выставлять такие работы было сложно. Зритель для того, чтобы смотреть такое искусство, должен быть специальный. На фоне советских художников, рисовавших стройки коммунизма, он, конечно, совершенно не воспринимался. А это рабочее депо Москва-Сортировочное, которое художник Налбандян изобразил в своей картине «Новое развитие великого почина. Одна из первых бригад коммунистического труда патриотического движения, зародившегося накануне 21 съезда партии. Замечательное свершение советских людей глубоко волнуют мастеров нашего искусства. Ведь была знаменитая история: как Состера принимали в союз художников. Выходит Состер приносит свои работы худ совету, который весь из проклятых старых сталинистских соцреалистов несет свои можжевельники, свои яйца в пейзаже, ни что-нибудь другое. В зале сидят эти чудаки на буквоем. Они ему говорят, это какие-то научные пособия, вы не туда попали. Он говорит, нет, я туда попал, я хочу быть художник. Нет, идите, идите. Манежная выставка была посвящена 30-летию Союза художников. И там мы не должны были быть вообще, потому что никто из нас, кроме неизвестного, не были членами Союза художников. Академики сталинские, которые уже теряли свои позиции, и Хрущева заявили, что мы члены Союза, агенты буржуазии, и натравили его, и то, что он там орал, «Пидорасы», бесконечно цитировалось во всяких воспоминаниях, но было две фразы, которые я тогда запомнил. «Все иностранцы наши враги». И вторая фраза. «Что касается искусства, я сталинист». Мне он говорил, что на лесоповал, там, или в лагерь. Или садитесь, дадим вам билеты до границы, езжайте на свой любимый запад. После этого он вышел и зашел в другую комнату, где висели Юло шостер Володя Инкелевский и Юра Соболев. Юлон тоже говорит, да, а что ты нарисовал? а там Масвельники, сказал его. Да. В лагерь бы тебя надо. А я семь лет там побывал. Мы вышли оттуда с полным ощущением, что ждут черные воронки, и нас посадят и повезут на убернку. Услышал впервые о, о в доме Уайлеха Гинзбурга. И я не, не сразу же... Собрался, поехал к его сосу, знакомиться. Он показывал мне свою работу. Вот. И я так как-то почувствовал, что он чувствует себя как-то некомфортно. Не он потом мне признался. Я был уверен, что кто-то из КГБ пришел меня проверять. После манежа, когда в детском саду был какой-то праздник, я единственный сказал, что я не буду хвалить Хрущева, потому что он моего папу ругал. Воспитательность чрезвычайно испугалась, вызвала родителей, рассказала им это. И родители, имея опыт общения с советской властью, тут же уничтожили всю переписку. Здесь архив письменный был уничтожен. Мне кажется до сих пор, что сидевший человек должен был бы немножко иметь претензии к советской власти, к несправедливости. Он относился к этому как к судьбе, как, ну вот так случилось и случилось. Стали снижать расценки за книжную графику. И все вот, надо куда-то пойти, надо что-то предпринять. А не на это. И так это легче, чем землю копать. Ему был присущ некоторый юмор над всей этой советской системой. И и Soov või usk või aga ta ikagi võitles selle vabadus sienda enda jaoks vabadus millegi jaoks vabadus oma loomingu jaoks. Ja siin ikagi sostal и on fantastilist. Ja tegi tiesti asju, mida ei tehtud Eestiste kunstis, mida ei tehtud Venmaal Venmaal. Mi tegu из немногих, кто обратился к метафизике, ну, такой настоящей, серьезной метафизике. обычные элементы его картин или его графических работ это можжевельник, это рыба, это яйцо. Приобретали характер важнейшего мифологического символа и заставляли людей задуматься о том, что искусство не призвана отражать реальную действительность, а призвано выражать суть и э, смысл. Когда мы нашли первые вот эти папки в кладовой, э, в мастерской Кабакова, мы не сразу поняли, что это такое. И потом мы обнаружили подписи, такой характерный почерк, латиницей там, солостер. Все это было... Совершенно перемешаны. И теперь мы пытаемся систематизировать эти... То есть найти иллюстрации к тем книжкам, которые вот его оформлял. И, и занимается это не где-нибудь, а в третиковке. Вот две совершенно как бы раз, разные обложки, обложки. Для, одной для одной книжки. Да. Вот такой маленькой иллюстрации. Пять штук еще вариантов. Так вот висит белье, так висит белье. На беливых веревках и палках ну, ну, размещены вот эти вот простыни. И Юла исследует этот ритм, там пространство строит, что-то куда-то там уходит. Дико красивые вещи. А вот здесь вот еще прекрасная работа. Уже не можжевельник, а губы и яйцо. И вот это, конечно, совершенно потрясающе. что Саустера сохранилось буквально считанное количество рабочих эскизов. Вот вместе с этим их, наверное, штук шесть. И вот эта находка просто, я бы сказала, историческая, потому что видно, как художник мыслит, как он работает. Кабаков признавал, что он смотрит на Юло, как на какое-то не, необычайное явление. И говорит, несмотря ни на что, он никогда не был сломлен или подавлен. Для меня это... Просто немыслимо, потому что я был сломлен с самого начала, mm. с детства. Страх, сопутствующая форма существования человека в России. Просто как прописка. Он был отважный. Он хорошо понимал все, что было. Он хорошо понимал, что это может повториться практически в любое время. Но он ясно дал себя... Задачу жить так, как ему представляется, а дальше хоть права не растет. С Кабаковым ло делил мастерское в течение. Нескольких лет э -э, мастерскую. Мастерские, потому что их вышвыривали, выгоняли. Они ютились в каком-то сыром подвале. И когда, наконец, засиял свет в конце тоннеля, когда Илья дошел до Дома России, стал подниматься по лестнице, он встретился с каким-то стариком. Илья ему сказал, я хочу мастерскую в этом доме. Пожалуйста. Илья бежит сразу к ело и говорит: значит, давай строится вместе. Ело, говорит, что я могу построить, у меня в кармане 3 рубля 20 копеек. Это так называемая черная лестница. Когда-то она предназначалась для прислуги. Но потом в советское время здесь как бы народ поднимался к себе домой. Это сейчас такой подъезд. Чистый ухоженный. А раньше он был вот этот натуральный дверь и натуральный цвет. А так еще стены были таким же цветом покрашены. Вот здесь стояли байки с отбросами, которые выбрасывали из этих квартир. И за несколько дней этот подъезд наполнялся с дикими запахами. И юлос Кабаковым, по-моему, специально это придумали, чтобы иностранцы, когда они приходили к ним в гости, проходили сквозь этот ад и шли наверх к чистому искусству. Та самая дверь, которая вела в мастерскую отца. Это все, что осталось от мастерской после пожара. Это была мастерская «Мечта художника». Там было много света, много воздуха. Поставили камин. Что ему еще очень нравилось, что, выглядывая из окна, он как раз видел напротив себя одну из башен этого дома. А она страшно ему напоминала Таллинские башни в и родной дом. В этой же мастерской есть очень хорошая серия фотографий. Один из первых хэппингов, где он снялся с Юрой Соболем и его женой Ритой. Мастерскую он, надо сказать, оформил замечательно. Брал ящики из продуктового магазина, поставил их один на другой и выстроил очень красивую выгородку. Он работал таким образом, что у него стояло несколько холстов, которые он вот сколько я э, не ходил там месяцами, он каждый из этих холстов, причем параллельно, доводил в течение месяцев, что говорит о его э, высочайшей требовательности к себе. Он просто огромный стол, и на столе было навалено все, абсолютно все. А работа на маленьком уголочке. Я начал выговаривать о том, что Юло убраться бы на столе. Ну, что же? Ну, посмотрел. нет. ты ничего не понимаешь. Все толстолисать на естественном месте. У него были дорожки в студии. И чем меньше там пыли на этой дорожке, тем, значит, она менее значима для него. И приезжает его сестра Меди. Она взяла его и убрала его мастерскую. Помыла полы. Помыла там, полы. полы и он теперь говорит, ну как я теперь знаю, куда идти? Что я теперь буду делать? Меди ты мою жизнь почти разрушила. В мастерской он обходился ящиком из-под фруктов, из-под вина, качалками, стульями, которые найдены на помойке. То есть вот как это э, все в нем умещалось, ну, по идее, если человек вот... Стиль, он везде этот стиль как-то соблюдает. Нет, как будто вот он проходил э, из мира в мир. Это был один этаж, связанный с проходом, и этот проход все время функционировал, потому что мы переходили от Юло к Илье, Илья заходил к Юло и так далее. Вот это было общее пространство. Хорошо, прошу, прошу Сейчас я нахожусь в, э, в мастерской Ильи Кабакова, в которой происходит ремонт. Но она очень похожа на то, что было в мастерской ЮЛО. Такой же камин был, такая же стена кирпичная. А напротив окна они всегда работали вместе. Кабакова приезжает его отец. И окапывается там в мастерской. Он мне говорит, ты знаешь, что я чувствую? что ты туда не ходишь, в мастерскую. Я говорю, ну, Йосип Бенсонович он туда уезжает не чтобы я туда ездила, а он уезжает туда работать. Я сейчас тебе объясню. Я пошел к Юло, его другу, в мастерскую. У него весь пол уставлен бутылками, на диване лежит голая женщина, и он ее рисует. Ты меня поняла? <смех> <смех> ты обещаешь папе, что ты будешь ходить туда? <смех> Женщины просто падали на память его ногам. Но он был достаточно разборчив. Он был человеком Буйные страсти. Женщины у него все были очень крутого нрава, очень сами, сами по себе сильные, духом. Крупные кобылицы такие, злобные в любви. Леда не была овечкой стопроцентно, но она была бытовым, житейским, еврейским умом очень крепка. Она терпела это, потому что она понимала, кто такой Юло Состер. С теми женщинами, с которыми он э, имел какие-то взаимоотношения, был очень честен. Они все знали, что он женат, и они понимали, что Состер такой зверь, которого удержать на привязи не сможет ни одна из них. Из воспоминаний Лидии состер Юло пытался объять необъятное. Хотел любить всех женщин. Метался, как тигр, в клетке, досадуя, что его не понимают. Топал в ярости ногами, а злость топил в вине. Он все хотел испробовать на себе. Затягивал до тошноты веревку на шее. Лежал, замерзая, в снегу, чтобы почувствовать, что испытывают люди, когда приближается смерть. Пробовал морфий и курил гашиш. И все это, чтобы передать человеческие чувства и наслаждения в рисунках и картинах он постоянно говорил мне понимаешь какая стуцка я видел фильм в голове когда я засыпаю что я должен нарисовать тысяча мозевельники он жил в таком мире удивительных событий, удивительных снов, удивительных женщин, которых он все время рисовал. Он вообще очень оригинально мыслил. Я утром пришел как-то к нему работать. Он босой и держит в руках носок и пребывает в позе задумчивости. Понимаешь, я... У меня... Один носок, и каждая нога ходит по очереди в этом носке. И я забыл, какая нога ходила вчера в этом носке. Все его письма наполнены огромным количеством рассказов о том, какие книги он читал, куда движется кибернетика, что в журналах, которые он прочитал в Ленинской библиотеке, стремление его знать было очень большим и одновременно с этим было желание постоянно быть связанным с друзьями и родственниками. Ментальный отец в Эстонии черпал вдохновение, то есть все воспоминания детства, все переживания детства для него постоянно было как такая ментальная подпитка в его творчестве. Он отправил меня в Эстонию маленького, да, и с тех пор я заговорил. О чем даже есть письмо отца деду, где он пишет спасибо, что ты ему вложил в рот эстонский язык. kui oli Eestits oli saja aastane ütdleulupidu. Siis ta käis käulu oma mäletatan, et ta käis ronkeigus ja, ja kunnadale enis on aikene näjamis soumeselga, siis ta terve selle käis palja jalu, et võttis kingalast et seal oli ästi pala aga terves kuus kilometretrit misis, et käis palja jalu. <tose> То ли тартосе, яркость, митая таенная тойлине абстрактное искусство, то есть те яркие, являющиеся цвета, колориты, ямущаясь, какая-нибудь и лёгкое да, ja все, все, все, все, все, все, все, все, все, kõik все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Айастук! И, пожалуй, 59-й, ну, это тогда уже, что, и, все эти соостeri, друзья, и, сущно, большинство из них были из-за какого-то диссидентского статуса. Это было очередное, kuidas сообщение, как в Естии сказать не хотят. Не соре? И как он в Естии стал маhu. Москва ehitas alguses sooster, sopole ja Eesti pool üüitusid mängu noored poisikesed. Kes on praegu Eesti, kõige kuun samad kunstnik süldse saab olla, nük en vaimine siksi, Kui see ei ole mingisugust russofo pead kunst looing kunst Очень важная роль ЮЛО ⁇ это роль такого культурного моста между Москвой и Эстонией. Никаких подобных отношений московских художников не было, например, с художниками Литвы или Латвии. Ничего подобного. Это все заслуга, конечно, ЮЛО. Когда Соустер пришел на «Союз» мультфильм, то, конечно, это была радость для всех. Художники же профессиональные, они видят сразу, с кем имеют дело. Те молодые девицы, которые работали на студии, влюбились и в него, и в Юру Соболева. Комната, где происходила эта работа, благоухала запахом хорошего э, табака и, и кофе. Когда Юло пришел работать на стеклянную гармонику, он стал ходить босиком по студии, сидел, значит, такой за столом, с большой кружкой всегда, и бесконечные сигареты одна за другой. Потом на студии вдруг появился какой-то человек, который построил что-то типа ксерокса. И как только Юло это увидел, он сразу засунул туда сначала две руки и снял их. И вот эти свои руки он сохранил и использовал их иногда где-то. Я вспоминаю работу, действительно страстную работу над фильмом «Стеклянная гармоника», потому что все эти ребята, и Ило, и Юра Соболев, и Альфред Шнитке, это была их первая встреча с мультипликацией. Когда э, мы повезли фильм сдавать в Госкино, а это случилось как раз в злосчастный день, когда советские танки вошли в Прагу. Было такое выражение «неконтролируемый подтекст». Фильм этот был запрещен. Все было, так сказать, изъято. Копия единственная была уничтожена, которую просто вынесли на студийный двор. Вынули с э, металлической коробки пленку, положили на колоду и, как качан капусты, просто ее раз разрубили на четыре части. А переделанная копия хранилась в сейфе у директора. ПСС все эти годы, руководствуясь определенными 20-22 съездами партии, программой, неуклонно вела советский народ по пути строительства коммунизма. Наше предосъездное время, это было время уже какого-то затихания. И Юлу один из первых почувствовал как бы конец эпохи. Из-за этого у него была идея отъезда, идея присоединения к мировой культуре и все такое. Все отмечали, что он, некоторый спад у него произошел, и он часто жаловался на какие-то там головные боли, депрессия какая-то была. И даже он маме иногда говорил, что вот он хочет как бы вернуться в Эстонию и начать там работать, потому что Москва его высосала. Это дом 44 по улице Лавочкина, последний дом, где мы жили с Юло вместе. Мама с папой договорились, что он будет приезжать два раза в неделю, в среду и в субботу. Остальное время он проводил в мастерской, ему надо было работать. Так вот в эти дни, в любую погоду, он бежал от речного вокзала две автобусные остановки бегом с портфелем в руке. Дело, как он говорил, спорт. Он как раз перед этим прочел какую-то книжку, что бег – это залог здоровья. В одну из суббот, в которые он должен приехать, он не появился. И на утро Лида позвонила всем друзьям, приятелям, о том, что не приехала домой, что что-то случилось. Стали ее уговаривать, да перестань, да не может куда-нибудь зашел к приятелям, там, загулял. Да, да. Нет, не может этого быть. Вот лидер настаивал на этом. Ну и тогда несколько человек, в том числе я, приехали, взломали эту дверь, и он лежал мертвый. Это гостевая книга. Мои друзья, которые приходили в эту студию, рисовали и писали, что и они хотели. Он изобразил яйцо, разрывающееся на части, как взрыв, и мертвый зародыш. Он умер от разрыва сердца. Это загадочный правительский рисунок. Гроб него был поставлен на союзный фильм, это на теперешней Долгоруковской улице, на Каляевке. Это, конечно, была шокирующая история для всех, потому что действительно были первые похороны, там, скажем, даже фронтовик Эрнст, неизвестный, придя, увидев Лилович, сказал, да не может этого быть, и убежал. Олег Целков стоял что-то в головах и все, пихал его под голову красочку и шептал Лиде, ну, беспомощнее". Нелепые слова от горя. На похоронах музыка была. По теперешним временам ну просто полмира встали бы на колени. Потому что играл на рояле Альфред Шнитки, а на скрипке Марк Лубоцкий. Потом мы собрались в мастерской, где, где было в отсутствии юло и странно, и печально, и непостижимо. Никто не мог понять, как такой молодой действительно и с виду безупречно здоровый человек вдруг мог так внезапно скончаться. Конечно, он себя не берег, он себя тратил. Может быть, он жег свечу с двух сторон. Но главное, все-таки, мне кажется, что это был душевный, психологический дискомфорт. Нормальный европейский человек, помещенный в эту, э в эту гущу абсурда. Какой бы он ни был мощный хуторской эстонец, но все-таки он был художник, он был тонкий человек. И для него это было травматично. Это кладбище Мецокальмисту. Холм деятелей искусств. И Юло был тут, можно считать, почти что первым. У нас даже не было сомнений, что его надо будет привести в Эстонию и похоронить здесь. В Москве его только кремировали. А здесь были настоящие похороны. Проект придумал Юра Соболев и Илья Кабаков. Первоначально это было медное яйцо. Но в 2000-х годах, когда в Эстонии были тяжелые времена, его своровали. И это второе яйцо, которое я сделал уже из мрамора. Сделал специально белым и черным. Если он умрет, то решает Кабаков и Соболега и Анки Левски, что его наследие будет в Иестскую. И они начали это Естиле предлагать: Таллена, Эстикунстимузей. Они не начали вообще, и моим отцом, нет. Лидия Тартус, и Тартус решила с и сразу же на и, рассматривая, что до этого было только парилл-карал в 1971 see see и все поехали туда, ведь Это была первая персональная выставка, кого бы то ни было из нас. Это же надо было сойти с ума от счастья и от удивления. Это была еще один пример демонстрации того, что вот там живут по-другому, нежели здесь. И часть работы друзья передали в этот музей, они подарили эти работы, решив, что наследие большого эстонского художника, важного для истонского культуры, должны находиться на родине. Тарту, и я надеюсь, что это тоже урожает, когда музеями в Тартус 4 тысяч работа есть. И в Тартуте не будет возможности остерит урожать. Кто был Тарту-Констимузеем, он не может начать эту работу. Мы лишены вот такого большого количества произведений, которые никогда не были показаны в России. Это очень грустно. Сустер – художник удивительной судьбы. Он немножко чужой и для Эстонии, и для России. В Эстонии он считается московским художником. А в России он московский художник эстонского происхождения. Наверное, это происходит, потому что никто не видит в нем традиции. Он как бы самодостаточен, он замкнут на самого себя. Но это ошибка. Очень важно показывать не только живопись, но и огромный архив художника, его рабочие эскизы. Без этого художник непонятен. За его произведениями стоит очень серьезная традиция классической картины. каждого выполнили, и мы уехали в Израиль. Сегодня пятничный вечер, вся семья собралась у нас дома. Это дочь Полина. Это Надежда Аркадьевна, жена моя. Ее папа был редактором на стеклянной гармонике. Аркадий Снесарев, который очень поддерживал весь этот фильм. Это вот наша дочка Меди, а это значит внук Юло. В Москве живет еще один человек фамилии Состер. Маргарита Солстер, художник и искусствовед. Я никогда не была знакома со своим дедушкой, потому что он умер очень рано. Но я считаю его одним из крупнейших художников-нонконформистов. Но ну, мне безумно интересно изучать творчество шестидесятников и творчество дедушки. Также и эстонское искусство, и вот круг взаимодействия Москвы, Таллина, Тарту действительно пока ждет своих исследований. Мне приятно принадлежать к творческой фамилии, осознавать себя художником в третьем поколении и идти дальше. Так вот, прямо? Мы с отцом много рисовали, особенно, когда я был совсем маленький. Мы раздували капли туши, рисовали всякую фантастику. Когда я подрос, он начал меня учить уже классическому рисунку и учил работать акварелью. Но, к сожалению, он так рано ушел, что, в общем, больше мы ничего не успели с ним. Мне было всего лишь 13 лет, поэтому я не успел с ним подружиться, не успел с ним начать диалог. Хотя я потом всю жизнь занимался его работами, рисунками, и я, в общем, всю жизнь отдал тому, чтобы как-то помогать его в этом мире. Устраивать его выставки, выпускать о нем книжки. Тулей минойорт. Тулей минойорт. Тулей минойорт. Патта. Все. Она ему кирутас. Она ему кирутас рамот. Не, это куилю, что ли. Я с улицы Красина. Лидия Состер. Вот. Это мама написала воспоминания о папе. Потом была отдельная часть была выпущена в Эстонии, которая называлась Мой состер. И фотографии, и работы Юло тут в большом количестве. Юла говорил: когда я чувствую запах краски и растворителя, я в раю. В душе моей поют экзотические птицы. Я счастлив, что могу писать. Даже беседуя с кем-то, он все время рисовал, чертил, штриховал. Больше жизни я боялась потерять Юла. Ужасно жалея, что никогда не вела дневник, а все наши письма мы уничтожили из-за возможного ареста. Он часто повторял, что родился свободным, а приходится жить в клетке. Все время искал пути, как освободиться. Верил, что будет жить очень-очень долго, а прожил всего 46.